Времени соток вы с любовью из моего домика в деревне. Сегодня я посетила фикс прайс. Давно не была я в этом магазине. И давайте же посмотрим, что я там прикупила. Начнем, наверное, с тех покупок, что касается посадок, огорода. Знаете, вот я, наверное, начну с кокосового торфа. 50 рублей вот такой кокосовый торф я купила для посадки. Каких-то очень мелких своих культур. Это вот я не сажала еще лобелью, не посадила все питонью. Вот хочу добавить ее в обычный торф, Вот кокосовый торф хочу добавить. Мне он очень нравится. Вот 50 рублей вот в фикс прайсе. Это совсем недорого. Очень много всевозможных удобрений в фикс прайсе. Я взяла укоренитель. Мне он нравится, потому что тоже посадки какие-то черенковать надо. Припудрить черенок, вот этот укоренитель, его можно брать наподобие корневина. И стоит 10 рублей совсем недорого. Взяла вот для универсальной такое удобрение для комнатных растений. Тоже стоит 10 рублей, очень недорого. Для полива цветочков, вот именно сейчас в этот период, тут цена такая прям очень-очень... Вот. И огромное количество в фикс-прайсе э, всевозможных э, семян. Э, из разряда вот русский огород. Я взяла вот базилик и петрушку кучерявенькую. Стоит 8.30. Это вообще не цена, скажем так. <с here> Для семян. Это очень-очень. Я взяла, у меня в основном все уже есть и семена, а вот этого нет. Взяла я вот такой мини парник для посадки лобели. Я лобели не сажала. Я обычно сажаю в торфяные таблеточки. Вот взяла я такой мини парничок. Тоже 50 рублей. Это сколько здесь их? Здесь 12 штук. 4 на 3, 12 штук торфяными таблеточками. Открывается. Вот так. парничок такой, мини парничок. Так, это из разряда посадок, да? Вот. Я очень люблю покупать в фикс-прессе персоль. Ну, это вот такая вечная наша персоль отбеливающая. Так, она удаляет хорошо пятна на кухонных полотенчиках. Мне нравится, я ее взяла. 18 рублей один пакетик стоит, это вообще... Прямо скажем ни о чем. В фикс-прайсе я еще взяла вот такие вот пакеты для завтраков. Они небольшие. Обычно я когда делаю фарш и раскладываю в вот такие маленькие пакетики, фасую и в холодильник. В морозильную камеру складываю я их. я их. Мне очень нравятся эти пакетики, они такие плотные. Фикс-прайс выручает, Тут вот ни в других магазинах я где-то не встречала этого. Очень люблю брать в фикс-прайсе вот такие средства, как типа антижир. Мне нравится этот гель для чистки посуды, для, для газовой плиты. Мне нравится. Я беру вот этот антижир. Регулярно, кстати, там, 55 рублей. И также для банки, для банки я взяла, взяла бальзам и взяла шампуни. Вот они такие. Фруктовые шампунь гранатом. Я беру там всегда шампунь. И вот такой бальзам, бальзам уход тоже для волос. Мне нравится брать фикс Price В фикс-прайсе шампунь и всевозможные. Гели, гели для душа. Огромное количество подарков появилось в фикс-прайсе. Прям огромное количество всевозможных. Я взяла такую курочку для подарка. Ну, бокалов, бокалов очень много. Очень много всевозможных. Так что подарить и выбрать бокальчик можно без проблем. И вот тут тоже такой USB-переходник я взяла. Тоже в подарочек подарю кому-нибудь. Вот. Есть кому подарить. Вот. Мне понравилось. Там очень много всевозможных подарков. Это и какие-то ремни, Набор на носовых платочках. вот так как-то хорошо сделал, этот переходничок. Ну, не совсем просто. Так что мне тоже это понравилось. Если у вас есть желание, вы можете зайти в фикс -прайс. Очень много подарков. И я взяла для себя гельюроновую кислоту. Я беру там ее всегда. Да, я не озвучила. Э, э, цена его 99 рублей. И бокальчик 77 рублей. И вот я взяла гиалуроновую кислоту. Я пользуюсь ей. Тоже беру в фикс прайсе. Крем для, крем для лица и уходом за декольте. Вот такая, такой крем. Очень практичный, удобный, мне нравится. Российского производства. Это крем для лица. Витаминный крем для лица. Очень, очень, очень неплохой, я его беру регулярно. Ну и вот такой вот <смех> жидкость для снятия лака я взяла. Там, этого добра, как говорится, тоже очень много в фикс прайсе. Очень много всевозможных продуктов, очень много, но я вот сладкое особо сейчас не кушаю. Вот может взяла овсяное печенье, любит овсяное печенье, рулетики, бисквиты. Ничего ну, только нет, прям огромное изобилие, ну постольку-поскольку надо немножко ограничивать себя в сладостях. Я взяла такое-то печенье с арахисом. Тоже цена у него 50 рублей, цены такие щадящие. В общем, все мои покупки мне обошлись там в 720 рублей. Это не конечно, целую, целую, целую авоську притащила я. На сегодняшний день в фикс огромное-огромное количество посуды. Я удивилась. Если бы вот мне сейчас надо было посуду, правда, правда, я бы пошла в фикс-прайс совсем недорого. Можно купить всевозможную посуду, креманки, селедочницы, какие-то вазочки на подарок. Очень-очень много всевозможных таких симпатичных вещей на подарок, которые можно подарить на 23 февраля на 8 марта и для огорода тоже очень много всевозможных покупочек можно сделать именно в фикс прайсе магазин на сегодняшний день просто забит товарами вот такие мои покупки Полезные и очень нужные для меня я сделала. Так что бегите в фикс прайс, торопитесь. Магазин забит. Забит просто всевозможными, полезными, нужными и очень красивыми вещами. Мир вашему дому, друзья мои, вы были с любовью из моего домика к деревне.